Всем привет, меня зовут Виктория Кузьмина, я актриса, певица, музыкант, я наконец-то счастлива, потому что я могу видеть все. А, вчера я сделала коррекцию лазерную методом смайл. Не могу сказать, что, конечно, легко это далось мне, вот, а, ну, так, так скажем, реабилитационный период вечером был немножечко неприятен, но когда ты просыпаешься утром и ты видишь э, все без очков, это забывается вообще всего один миг, вот, сама операция длится очень мало, минут 10 мне казалось вообще, ли потрясающая Татьяна Юрьевна, я ее теперь обожаю, люблю и всем буду рекомендовать, вот, и, конечно, когда вы понимаете, что вам теперь не нужны ни очки, ни линзы, которые мешают, и от них чешутся глаза, конечно, вы забываете все там мелочи, которые приходится потерпеть, но это того стоит, и я прям рекомендую всем, и, наконец-то, Наконец-то это я все вижу, и это круто, это классно, и прям, ребята, все вперед, все делаем операции.